Все люди пользуются технологиями, чтобы улучшить качество своей жизни. То, что когда-то было немыслимо, сегодня этим пользуются все. Это мобильная связь, интернет, а также инф... информационные технологии. К примеру, все люди делятся информацией. Работает это просто. Люди передают друг другу информацию через мобильную связь, через интернет. Сегодня ресурс Globox Web просто взрывает интернет. Мы получаем новую технологию по распространению информации вирусным способом по сути у вас в руках появился или появляется сарафанное радио суть новой технологии globox web заключается в следующем чтобы делиться не обычными ссылками а сокращенными ссылками когда люди будут переходить по вашим сокращенным ссылкам они будут переходить на ваши ресурсы вы имеете шанс охватить огромное количество людей, перейдут на ваш личный сайт, на сайт вашей компании, на вашу реферальную ссылку, на ваш канал или любой ресурс, который вы укажете. Таким образом, вы сможете получить огромный приток людей, новых людей, свои проекты и даже создать автоматический бизнес в Globox Web. Если вам нужен такой инструмент, переходите в шапке моего профиля по сокращенной ссылке на этот ресурс регистрируйтесь, заходите в личный кабинет и переходите на мой телеграм-канал, чтобы получать больше информации для того, чтобы обучиться.